Здравствуйте. Меня зовут Иванов Дмитрий Юрьевич. Я директор агентства недвижимости новую квартиру город Саратов. Работаю на 2004 года. В рамках мини-советы по ипотеке хочу рассказать такой вам совет. Вот смотрите, бывает такая ситуация, что вам отказали в кредите и вы решили заняться восстановлением своей кредитной истории. Где-то у вас есть какой-то промах о котором вы не знаете вы что делаете как вы начитали советов, что надо зайти и посмотреть свою кредитную историю заказывайте э, кредитную историю в НБКИ там все замечательно думаете что же случилось так вот я вам хочу сообщить что помимо кредитной истории на НБКИ существуют еще другие кредитные истории где могут ну, быть ваши проблемы то есть первое это НБКИ второе это э, э, Сбербанк, у них тоже своя кредитная история Также какие-то банки имеют свои тоже непосредственные истории, которые могут быть Например, там я знаю, что вот на сегодня это хоум кредит, русский стандарт, вот. соответственно какой-то еще банк на момент, пока прошло, пройдет время ведь это видео будет висеть не один день, сами понимаете, могут появиться какие-то другие банки, которые будут тоже создавать свои кредитные истории присоединяться, меняться, поэтому когда вы думаете, что вы запросили свою кредитную историю в НБКИ и сразу все понятно, то немножечко не так. То есть у вас может возникнуть ситуация, что э, ваша, скажем, проблема стоит, находится в другой кредитной истории. Надеюсь, вам это видео было очень полезно. Также жду, если у вас какие-то остались вопросы, э, можете их задавать в комментариях под видео. Буду очень благодарен, если вы напишите комментарии под видео или поставите лайк. Вот. Также подписываться на мой канал и... Нажимайте на колокольчик под видео, чтобы если когда у меня новое видео выйдет на канале, чтобы вы про это об этом сразу узнали. Всего хорошего, до свидания.